Высокие технологии, современные финансовые инструменты, все богатство мира на одной площадке. Pocket Option – самый надежный брокер в СНГ. Каждая секунда дарит тысячи шансов тому, кто стремится к успеху. Бросает вызов финансовым рынкам. Выбирает надежность. Контролирует риски. Использует все возможности. Берет у профессионалов лучшее и создает свой стиль торговли. Pocket Option. Высокие финансовые технологии. Здравствуйте, уважаемые трейдеры. Вас приветствует компания Win Option Signals. Сегодня мы хотим вас познакомить с индикатором для бинарных опционов QMT 2.0. Индикатор QMT 2.0 создавался для использования в торговле бинарными опционами и основан на уровнях, сигналах и тренде. Уровни в данном инструменте используются сразу со всех таймфреймов, что делает их более точными. Также в индикаторе есть панель с показателями других стандартных инструментов для трейдинга. Обратите внимание, что этот индикатор является платным, но с нашего сайта для ознакомления его можно скачать абсолютно бесплатно.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 Совмещая в себе эти факторы, можно получать более-менее стабильные сигналы в любой фазе рынка. Теперь поговорим о сигналах индикатора и появляются они при подходе цены к уровням. Но обратите внимание, что если сигнал появляется на одиночном уровне, то он является очень слабым и лучше его не рассматривать. Для торговли нам нужно искать сигналы, которые появляются на скоплении уровней поддержки и сопротивления. Если у нас есть зеленый уровень и рядом с ним есть белые или желтые линии, такой сигнал можно считать сильным, так как белые и желтые линии это уровни со старших таймфреймов H1, H4 и D1. Также можно видеть и пунктирные линии, которые являются уровнями пивот и дополнительно подтверждают силу. Справа на графике располагаются панели тренда и индикаторов. Панель тренда – это дневная свеча, которая при белом цвете говорит о восходящем тренде, а при синем – о нисходящем. Ниже панели тренда есть панель с показаниями базовых инструментов. Это Stochastic осциллятор RCI, CCI, Volume, ADX, Bulls Bears Power. Каждый из перечисленных выше параметров можно поменять в настройках индикатора, которых очень много. Поменять можно цвета всех элементов, включить или выключить показания индикаторов, тренда и уровней. Также можно настроить алерты и многое другое. Правила торговли по индикатору QMT 2.0 для бинарных опционов. Несмотря на обилие настроек, уровней и других показателей, правила торговли бинарными опционами по индикатору QMT 2.0 очень просты. Но прежде всего стоит помнить о том, что такое тренд. Полезно будет изучить, как работает тренд на рынках, определение и использование бычьего и медвежьего тренда, смены фазы рынка, как определить флэт на рынке. После того, как вы разобрались с трендовой торговлей, можно перейти к самим правилам торговли по QMT 2.0. Для покупки опциона «Call» необходимо соблюдать следующие условия. Первое. На панели тренда свеча окрашена в белый цвет и торгуется выше цены своего открытия. Второе. Цена подошла сверху вниз, не к одному уровню, а к скоплению уровней. Зеленая зона, белые и желтые линии, пунктирные линии. Третье условие. Появляется сигнал, стрелочка направленная вверх. Для покупки опциона PUT необходимо, первое, на панели тренда свеча окрашена в синий цвет и торгуется ниже цены своего открытия. Второе, цена подошла снизу верхней к одному уровню, а к скоплению уровней, зеленая зона, белые и желтые линии, пунктирные линии. Третье, появился сигнал, стрелочка направленная вниз. В обоих случаях стоит использовать экспирацию в три свечи, а таймфрейм M5 или M15. Заключение. Индикатор QMT 2.0 является комплексным инструментом и способен выдавать точные сигналы, основанные на уникальных алгоритмах, анализа графика, уровней и тренда. Несмотря на это, его обязательно надо изучить и настроить под себя, после чего протестировать на демо-счету на разных активах и таймфреймах.